Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем рассматривать задачи из сборника заданий для курсовых работ по теоретической механике Яблонского с авторами данное издание. Оно идентично многим выпускаемым и до того, и после того. Это переиздание просто старого учебника. Мы рассматриваем сегодня задачу из динамики D17. Из раздела «Аналитическая механика» подраздел «Принцип Д'Аламбера». Задание заключается в том, чтобы определить реакцию опор у вращающегося твердого тела, когда оно вращается вокруг неподвижной оси. В чем у нас будет состоять задача? Применить принцип Д'Аламбера. Давайте мы сразу определимся, что нам понадобится. В этой задаче вот наши данные. То есть однородное тело массы вращается вокруг вертикальной неподвижной оси под действием каких-то внешних э, моментов и сил, э, которые расположены в горизонтальном. То есть вектор момента расположен по вертикали, тоже по оси Z. Определить реакции подпятника, подшипника, определить реакцию опор, опор в момент T равна T1, Считаю, что в этот момент плоскость материальной симметрии тела совпадает с плоскостью yAz. Начальная угловая скорость ω0 равна нулю. То есть мы располагаем тело в плоскости yAz. Плоскость симметрии тела. Масса стержней, связанных с телом Q пренебречь. Вот наше данное тело. Да, в примере рассматривается, что однородный цилиндр, вот он, из которого вырезан конус. Дана что инертные характеристики даны, динамические характеристики даны, момент, геометрия дана, вот она вся, высота цилиндра, ну и конуса тоже, конус совпадает по высоте. Радиус основания, вот он, О1, это у нас вот этот стержень боковой, вот стержень вертикальный, А и Б, это вот высоты, значит, вот на данном стержне, Тау, это у нас... Т1, наверное, да? Т равное Т1. Ну, как будто, а вот, да. Ну, другого у нас времени нету. То есть, с момента Т равное 2 секунды, вот тело вращалось-вращалось, и в момент 2 секунды оно заняло вот такую позицию. То есть, его плоскость симметрии располагается вот в этой плоскости YZ. Массы стержней, стержней пренебречь. Найти реакции в точках А и Б. Итак... Что мы будем делать сегодня в задаче? В отличие от многих предыдущих задач, я просматриваю решение задачи вот здесь у Яблонского в данный момент. В принципе, согласен с ним во всем. И показывать другого варианта не стоит. Но поскольку здесь будет много вычислений, мне не хочется уходить опять в ошибки арифметического плана, поэтому будем просто просматривать решение у автора, когда речь будет касаться вычислений. А, ну и... А есть и в то, с чем я, в общем-то, не согласен, поэтому, чтобы не уводить задачу слишком в сторону, я просто расскажу, покажу, что делает автор, какие он применяет для этого методы, формулы, из ä, теоретической механики. Собственно говоря, все заключено вот здесь. То есть принцип Даламбера раз, реакции э, опор два мы должны знать, вращение вокруг неподвижной оси э, три. То есть вот все, что мы связываем, вот эти три темы, которые, в принципе, мы уже изучили. Ну и дальше, дальше посмотрим по ходу э, дела. Итак, наша задача сегодня, задача D17, принцип основной кинетостатики, принцип Даламбера для реакции опор вращающегося тела. вокруг неподвижной оси. Итак, разбираемся, значит, что нам дано, но ну, мы уже прочитали данные, что нам требуется найти, требуется найти этой самой реакции. Ну и что же из чего будем мы строить этот мостик, то есть наше решение из чего будет состоять? Давайте мы разделим доску пополам, сдвинемся на правую половину. Там, где мы вспоминаем нужные нам формулы, теоремы или методы решения. И давайте вспоминать теперь о м -м методе Даламбера. Принципе Даламбера. Принцип Даламбера сводит что у нас? Движущееся тело. Вот тело движется. Вот Давайте выделим в качестве. Можно брать любой полюс, но лучше всего центр масс тела. Значит, соответственно, центр масс движется с каким-то ускорением ац, Одновременно тело может, естественно, испытывать что какое-то угловое движение, в частности, то есть он может с какой-то скоростью вращаться и иметь какое-то угловое ускорение ε. То есть тело движется поступательно вместе с центром масс, и вращение вокруг этого центра масс мы рассматриваем. В этом случае значит, мы знаем, что существуют законы динамики, в данном случае в простейшем виде напишем их. Сумма всех сил, которые действуют на тело, равна массе тела умножить на ускорение центра масс. А сумма моментов, всех моментов, которые действуют, равны моменту инерции относительно, этой, относительно оси вращения, проходящей через центр масс, умножить на угловое ускорение. Я не буду останавливаться на этой вращательной части. Здесь нужны некоторые дополнительные оговорки, условия поставить. Это основные законы динамики для вращательного движения и для поступательного движения, или для материальной точки, говорят. Основной закон динамики для материальной точки. Так вот, идея Даламбера в том, чтобы, прибавив к обеим частям минус МАЦ, то есть числа, Противоположные данным, точнее вектора, выражения, в общем, противоположные вот этим в правой части. То есть прибавив слева плюс-минус МАЦ. Давайте так и Плюс-минус МАЦ. Здесь, соответственно, МАЦ плюс-минус МАЦ будет равно нулю. И то же самое здесь делать. Сумма моментов плюс-минус И ИЦ на эпсилон равняется нулю моментов относительно точки С. Так вот, мы получаем значит, принцип Даламбера. То есть, сумма всех сил плюс а вот это слагаемое называется эффективной силой инерции равны нулю. И здесь сумма моментов плюс момент инерции давайте Мфи обозначим равен нулю. То есть, мы получаем по форме это уравнение статики. Мы свели задачу динамики к задаче по статике. Ну, чаще вычисляют момент силы инерции, вычисляют как все-таки не вот по этой формуле, а вот по такой R умножить на φ. На φ. Момент силы инерции вычисляют вот по этой формуле. Где φ, это я уже говорил, вот у нас фиктивная сила инерции равняется минус MAC. Итак, вот у нас в чем заключен принцип Доламбера. Он сводит задачу движущегося тела, он сводит задачу к рассмотрению неподвижного тела. То есть здесь опять сумма всех сил плюс сила инерции равна нулю. То есть вот мы в данном случае по форме рассматриваем задачу. Повторяю, здесь сумма всех сил и здесь величина, которая по размерности тоже является силой. То есть опять сумма некоторого количества сил, она равна нулю. То есть мы рассматриваем задачу, грубо говоря, что остановившегося в данный момент тела. Есть, задачу статики. Поэтому и называется метод кинетостатики. И то же самое здесь сумма моментов плюс момент сил инерции. Он равен нулю. То есть, мы сводим задачу динамики к задачу, к задачу, к задачу движущегося тела, к задаче неподвижного тела. Это и называется метод кинетостатики, выражением математическим которого является вот этот принцип, принцип Даламбера. Величина, которая здесь вводится, это вот эта основная сила инерции, эффективная сила инерции, потому что эта сила не является результатом действия на наше тело М каких-то других тел или полей. Что нам еще понадобится в этой задаче? Ну, собственно говоря, вот, написав вот эти уравнения, мы уже все определили алгоритм. То есть нам понадобится определить, что внешние силы и моменты первое, то есть FE и ME. Нам понадобится определить, соответственно, что характеристики движения тела, то есть центростремительное ускорение, его вращательные характеристики, соответственно, омега эпсилон, нам понадобится определить инертные характеристики, кроме этого, да, задача большая часть вычислений будет связана именно с этим, то есть массу тела. Инертные характеристики. После этого мы подставим все это вот в эти уравнения. но ну, естественно, в проекции. То есть мы спроецируем вот это уравнение. В плоском случае, повторяю, эта система сводилась к трем уравнениям. В пространственном случае здесь будет что, 6 уравнений. То есть мы спроецируем сумму проекции всех сил, ну плюс φ на ось x. То же самое спроецируем на ось y силу инерции, и сумму всех внешних сил. То же самое спроецируем на что? На ось z плюс φz равно нулю. Ну и, соответственно, мы что сделаем? То же самое сделаем с моментами. Моменты всех плюс m φ x равно нулю, то же самое. То есть мы получим систему из шести уравнений, решая которую, определяя которую, мы сможем найти какие-то, если не попадем на какой-то вырожденный случай, мы сможем определить какие-то шесть неизвестных. Напоминаю, задача называется статически определимой, если мы можем определить все неизвестные вот из этих уравнений статики. Если мы этого не можем, задача называется статически неопределимой. В частности она будет точно статически неопределимой, если число неизвестных будет больше числа вот этих Уравнение равновесия. Я напомню, в пространстве их 6. В плоском случае их 3. Этих уравнений Итак. Вот значит наш алгоритм действий. Первое. Определить внешние силы и моменты. Второе. Определить кинематические характеристики движущегося тела. Напоминаю, оно, тело вращается вокруг неподвижной оси. Определить инертные характеристики тела. То есть массы и моменты инерции относительно нужных осей и подставить это все вот в эти уравнения и решить их. Давайте все-таки я напомню еще кое-что, что нам нужно будет для того, чтобы выполнить эти три шага, но только в следующем фрагменте.